Да гребаный Xbox, закройся уже! Блядь, быстрее а грузись! Бни! Гребаный Xbox! Наконец-то Xbox загрузился, я уж не пере. Я уж переживаю, что видео не, не засниму, блин. Э, так. А -а -а -а. О, идут, идут, засранцы, идут. Строятся. А, а ч так. А ч так просто, что ли, было? Блин, ну это неожиданно. Блин, нечестно ну, как-то получается. Один профессионал, блин, на нескольких ноги, и он их так хорошо, блин, рашится. Тем более еще и маски, фул алмазки, фул рунами нормальными э -э. главное хорошо а еще и синим стигм, блин, зашибись просто не дай бог этот и занят э, на меня т.н.т. так будет жопа полная сюда иди кому сказал сюда М -м -м, слушайся и подчиняйся мистера голос чинялся послушался. Ах ты за такой. Идет, идет еще зелька-то, ботик вообще, блин, слитый. Ну что, что, что. Играть не умеешь. О, хороший шмот выпал. давайте купим яблочку в принципе угу. теперь будем нападать на этого попуса теперь блин ну как-то странно что его нигде нету Эх. Я уже собирался бы. О-о-о... понятно. Время начинать рашить. Время начинать тащить. Сюда и диабос. Изи. Изи, пизи. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про колокольчик. Ну а с вами был НЗБМАГО. Всем удачи, всем до встречи. Желаю. Э, Добра. Никогда не пытаюсь отстать от вас. Всегда делаю для вас хороший контент. До свидания.